Всем привет, это Kia Ceed, 2009 год, 1.6 автомат. Видео про него у меня есть на канале, кому интересно вот ссылочка. В общем, я его немного восстанавливал, именно восстанавливал. Так, поехали, что я сделал? Начнем сначала. Снимался передний бампер, красился. В принципе, он был так, без таких крупных повреждений. Были сколы, царапины, накраски. Я его просто освежил. Снимался он первый раз в своей жизни. Вообще, сразу говорю, машина до меня в кузовную времен не участвовала вообще. То есть я первый, кто приложил руку после завода. Дальше что там было? У нас самая главная проблема у нас была шортнута вот эта бочина были повреждены две двери переднее крыло арка заднего крыла и порог в общем двери я поменял купил бы ушные нашел под цвет они не крашеные в родной краске привезены из Англии по обшивкам там было видно и продавец в принципе также сказал Смысла ему врать мне я не знаю я думаю что это так и есть переднее крыло Родное, ну, то есть оригинальное, имеет второй окрас. Чисто косметические шпаклевки там нет. Пороги и арка выправлялись. Вытянули вчера мне порог, короче. Надо, короче, покрасить, шпаклевать, покрасить. Крыло заднее здесь было мятина, короче. Вы все на место поставили. Порог красился целиком. Арка красилась переход. Примерно вот здесь вот. Переход, кстати, получился неплохо. На этом цвете очень тяжело сделать переход. Маляры это знают. Все внутри обработано. Средством раз-стоп красный для внутренних полостей. Чем он мне нравится, пользуюсь как бы не первый год. Он очень хорошо проникает во все щели. И смотрите, вот он течет не только вниз, но и вверх. Приятная такая особенность. Это не реклама. Я не их представитель. Мне они деньги не платят. Просто мне нравится. Всем рекомендую. Также красился задний бампер. Тоже снимался целиком. Ни разу до этого не был снят. Сразу хочу пройтись по особенностям корейского кузовостроения и покраски. Вот хотя кузов оцинкован, хотя не целиком. Вот не знаю, задняя двери она или нет, но скорее всего нет. Потому что из-под краски на ней бывают лезут лудыряки. Не знаю, здесь видно будет, нет, вот здесь. Маленький лудырек такой есть. Здесь тоже есть такие вещи. Здесь бывают вот из-под пластика придет. На этой машине пока нет. Также сразу внутри придем. Чисто корейская болезнь. Любят вот здесь постыковано ржаветь. Задняя хлопушка ихняя. Здесь вот. Тоже есть такие места. Дальше, дальше, дальше, дальше. Дальше у нас красилось. Маленьким кусочком переходом красил Вот это крыло. Здесь была царапина. Но переход здесь заметен. Я думаю, вы тоже видите. Также еще одна из болезней. Вот. Здесь вот прет ржавчина, здесь стык двух металлов. Я здесь покрасил переходом, но не знаю, не думаю, что это надолго. Внутрь надо что-то заливать. Думаю, растоп может поможет в этом, но сейчас я заливать не стал, потому что это выглядеть будет неэстетично, постоянно будет течь. Жидкость очень, очень текучая, залезает во все щели, как я уже говорил. Кстати, вот на английской двери, вот здесь только есть, видно, да? Здесь как бы нет еще ладерей таких. Ну, маленько вот здесь вот начинается. Они оттуда лучше, хотя на два года старше. На передней двери, кстати, такой проблемы нету. Потому что здесь положен герметик. Почему там нельзя было так сделать, не знаю. Прежде чем осуждать автоваз, подумайте. Здесь тоже есть много чего обсудить. Также красный здесь у нас.. Порог вот так переходиком красился, потому что здесь была ржавчина. Это частенько здесь бывает даже. Не на таких страшных пробегах, потому что здесь скапливается у нас песок на резиночке. И сюда все это трется. Краска стирается, цинк стирается получается ржавчина. Яржавели никто здесь не отменял. Также есть такой момент. Вот на задней левой двери здесь такие мятинки есть. Здесь мятинка над заломом. Здесь тоже управлять я их не стал. Дверь перекрашивайте за это тоже. Адепты родной краски меня за это бы повесили. Поэтому я не стал рисковать. Сейчас перейдем под капот. Посмотрим, что там у нас было и стало. Сразу об крепления переднего бампера. Смотрите, сколько отверстий да, под клипс. Это не бампер вот рамка вот это держит получается пластику накладку всего три пистона раз два три сит у меня уже второй и на том такая ситуация была я думаю это так нормально завода также жабу, также крепится крайний там крайний и серединки всего их пять экономия экономии никто не отменял так подвижку Подвижку, что я делал, так, у меня текла клапанная крышка, вот эта болезнь, кстати, распространенная. Бывает даже в таких несерьезных пробегах, чего это зависит, не знаю. Так что не только на автовазе работают криворуки, я думаю, и качество самих, сопряжений, самих деталей, тут тоже далеко от идеала. В общем, я ее переклеивал. Цепь у нас в хорошем состоянии, четыре зуба выдвинутых, не растянутые, на ней еще долго можно проехать. Также менял прокладку клапанной крышки. И подсвечные колодцы она идет в комплекте. При проверке двигателя, при покупке обязательно. Ну, вот здесь вот стоит кат-коллектор, барани рога он называется. Потому что вот если снять -то, кожух, тут вот один отвод сюда, один отвод сюда. И посерединке вниз вот идет. Здесь, на этом движке, задиры бывают редко. Потому что так катализатор далеко. Все отмечают, в принципе, и по конструкции это видно. С чем я столкнулся? Ну, конечно, я проверил. На горячем движке открыл крышечку, чтобы оттуда не шел дым. Если тут идет дым, прям такой явный на горячем двигателе. Он вначале может чуть-чуть дымок пойти. Легенький такой и все. Потом он дымить не должен. Также проверил наличие масла. Здесь, в этом шланге. Дома потом. Здесь проверял, там кроме нагара легкого, черного, ничего нет. Масла нет, все чисто, аккуратно. С чем я столкнулся? С Казани я ее пригонял. Где-то 200 километров, получается, проехал. Особо машина не дымила, не чадила. Легкий дымок какой-то был. Ну, так как машина стоявшая. Она стояла порядка двух лет. Ну, долго стояла, потому что в салоне была паутина. На вот этих всех местах, где скоплются грязь, прям конкретно были скопления грязи видно что машина была не ездившая в общем я решил поменять масло перед заменой масла я решил сделать антикокс сделал по детскому методу залил керосином 50 на 50 смешанного с сольвентом залил полусинтетику зиг у меня получилось так что жор масла стал просто огромным Машина где-то литр съела на 500 километров. Литр. Я чуть не взял на жопу, если честно. Подумал, как так. Вроде двигало живое. Как такое могло произойти. Я не буду сейчас делать никаких предположений, за чего, и как, и почему. В общем, что я делал. Первым делом я... Вот видите, здесь... Здесь стоит внутри, вот под этим кожухом. Клапан вентиляции картиных газов. Я снял его. Да, он был маленько подзабитый. Почистил ВДшкой. Работа, работа стала адекватно. То есть продувается. В ту сторону. Обратно нет. С этим все. Так, дальше я что сделал? Залил в цилиндры раскоксовку Валера пенную. Также потом сделал все как положено по инструкции. Даже ночью ее подержал. Не я делал, у меня я делал родственник. Потом, когда я сам приехал, дело получается, залил мягкую промывку на 200 километров лавр. 200 я не проехал, проехал на 100 километров где-то примерно. В общем, после этого слил отработанное масло снял старый фильтр он уже стал старым хотя был поменен только недавно снял крышку картера в принципе внизу там mm -hmm. на самом деле были такие мазиобразные отложения вот такой гуталин был. Он мягкий уже стал он был жестким Размягчился. Сейчас мы подом помоем, поставим на место. В общем, после всех этих процедур поставил на герметик крышку, прождал ночь, чтобы герметик у нас схватился, залил свежее масло, проехал где-то после этого 150 километров по щупу масло пока не упало. Учитывая то, что был расход литра на 500. Думаю, я достиг прогресса. Мне уже как на душе спокойнее. Машина, в принципе, уже практически продана. Осталось только обменять ее на деньги. Покупает мне знакомый. Думаю, мы с ним разберемся. В общем, что еще? Не работал у меня кондиционер. Из-за долгого стояния что-то там зависло. Не помню, что за 1700 рублей мне эту проблему устранили. Поменяли в нем масло. И так далее. Он не заработал. Коробка передач здесь автомат. Как я уже говорил, работает без проблем. Обязательно при покупке автомата уделите для этого внимание. Главное, чтобы не было рывков никаких и посторонних шумов. Автомат здесь, в принципе, живучий. При современном замене масла живет довольно долго. Также, если у вас есть эндоскоп или знакомый с эндоскопом, не лишним будет взглянуть цилиндр на предмет задиров. Ну, как я уже говорил, с этим катколлектором коллектором эти задиры редкие. Но это не помешает. В общем, здесь все. А, еще что у меня есть. Как бы и осталась проблема. Проблема есть у меня с рейкой рулевой. Это здесь слабое место на этой машине, если честно. Здесь стулку надо менять. Пластиковую с этой стороны. Как бы знаком у меня в курс, значит этого. Ремонт в районе 6000 тысяч. здесь слабенькая, до тысяч даже бывает все это уже летит в тар Кстати, хотел сказать по подвеске. До сих пор стоят родные амортизаторы и опорники. С этим здесь все в порядке. Управляется машина неплохо, но если сравнивать с Вестой, не лучше, чем Веста, хотя Веста выше. Веста даже лучше в повороты винчивается, если честно. Мне на ней интереснее заходить в повороты. Хотя здесь сзади многоречаска стоит. Подвеска, кстати, имеет плохую энергоемкость. Если у вас плохие дороги в городе, или там, где вы живете, я вам такую машину не советую ни в коем случае. Машина сделана для хороших дорог. В принципе, по подвеске все, мне особо даже сказать нечего. Она достаточно надежная, в принципе. Машина смотрится компактно. Длина у нее 4 метра 25 сантиметров. Имеет при этом багажник 350 литров, что очень неплохо. При том, что еще у нее просторный салон. Вот мой мет... рост 1,82 восемьдесят Я сажусь за собой, коленями не задеваю передний сиденье. И по ширине, и по длине здесь места хватает. Это большой плюс. Наружу маленькое, внутри большая. 5 копеек про салон. Пробег здесь 143 тысячи. Я думаю, он родной. См... Ну, пишите в комментариях, кто что думает. Я считаю, что он родной. Родная кожаная плетка. До сих пор она, в принципе, еще живая, да, потертая немного. Никаких проплешин, в принципе, нет. Ручник вообще живой, всех живых тоже. В кожзаме. Салон оставляет двоякие впечатления, если честно. Машина относится к классу С. Ну, я бы не отнес ее к классу С, вот, честно говоря, вот по салону. По качеству его исполнения. Зазоры здесь далеко не фульсфагенские, Панель торчит сюда, дверь там. Не вровень, как на классе С обычно бывает, да? Так, машины при этом не битая, Учить, учтите это. Пластик неплохой, такой мягкий, приятный на ощупь. Вот здесь пластик, хотя и жесткий, но он износостойкий. Здесь то же самое, то же самое здесь, вот в подвесных местах. Здесь также Ну хорошо противостоит царапинам. Покрашен вот это неплохо, до сих пор смотрится нормально, спустя столько лет но при этом есть такие дела вот от возраста да здесь спучивается но это ерунда как бы особо незаметно вот этот пластик салон меня двухцветный они бывают однотонные черные. А разницы нет в качестве пластика вот этот пластик очень легко напоминает мне приоры, которые были вот со светлым пластиком вот смотрите что там творится там вообще полная ахту это не С, ребята. Это не С. Это какой-то не до С. Плюс какой. Стеклоподъемники тут не жадничали. Все на автомате. Все четыре. Просто красота. По, по комплектации что здесь говорить? В принципе, в прошлом видео я все говорил. Комплектация здесь неплохая. Но при этом нет ESP. Для меня как бы это минус. Потому что у меня женщина ездит на машине. Как бы хорошо, если бы она была. Еще какой плюс. Даже на пассажирском сидении есть поясничный подпор и микролифт. Вот так вот. Вот так вот, ребята. Эти времена уже, наверное, прошли. Удобное, кстати, сиденья на этой машине. Имеются активные подголовники. Что еще сказать? Что еще сказать? В принципе, вкратце... А, стоп. Хочу вот одну вещь сказать. Многие в объявлениях по продаже Киосит пишут, что здесь 10 подушек безопасности. Здесь 6 подушек безопасности в любой комплектации. В любой. Две впереди в руле и в панели. Две, получается, в сидушках по бокам. И шторка. С одной стороны одна, и с другой стороны. Просто здесь надписи три штуки. Потому что шторка она по всей длине. И это... Не считается то, что три подушки. То же самое с той стороны. Это одна подушка. Получается всего 6 штук. 6 подушек безопасности. Кто-то пишет 8, кто-то пишет 10. Ну ладно, бог с ним. Пускай пишут, что хотят. Каждому свое, как говорится. Кстати, вот насчет безопасности. Хочу похвалить этот адмир. Кроме вот шести подушек безопасности, всех комплектаций. Он получил 5 звезд в свое время. Думаю, не зря получил при своей компактной габаритах. Он имеет массу, тонну 300 килограмм. Плюс-минус зависит от комплектации в кузове хэтчбэк. Смотрите, вот какая труба. Просто трубень. Это не тонкая трубка. Прикрепление там основательное. Плюс еще вот усилитель, приклеенный вот на специальный клей герметик. Это железная машина. В ней много железа. Это, я думаю, хорошо. За это я ставлю сюда 5, как и европейцы. Инженеры здесь, значит, этого поработали хорошо. В общем, итог, какой у меня был вышел по машине. Купил я ее 282 тысячи. Вложил порядка 37 тысяч. Ну, отдаю за 350. В общем, считайте сами. Можно было, конечно, поменьше денег потратить. Например, заднюю дверь можно было спокойно восстановить. Кстати, я выложил ее на продажу за 2000 рублей, кому надо. В принципе, сделать ее можно. Но старался делать как для себя. В общем, тысяч пять минимум, а то и больше можно было сэкономить. В общем, выразил в этом, мнении, в этом видео свое мнение. Всего могу не знать, но по крайней мере того, чего не знаю, не говорю. Это все построено на моем опыте. Сид у меня уже второй. Был на механике 1.6 2007 года. Машине было до да, 4 года, когда покупал. Раньше я занимался машинами. В общем, пишите свое мнение в комментариях. Выражайте мнение также лайками и дизлайками. Всем всего хорошего, всем добра!